Корчеволжимы вместе с ягодами продают одно, а растет другое. Ну а в принципе может и еще ничего в качестве витаминов, но такая горькучая. Очень горькая, да и мелкая. А ягод много. Но я не про это. Рядом растет крупная. Ну раза в два точно больше. И с легкой горчинкой. Не знаю, что за сорт. М -м -м. Классно. Но я не об этом. Начал тут укорчевать. яшма полезла Такая коричневая И тут обычно красноватая была огород пашешь она попадает какой-то камень ну это кварц то кварц то яшма Оба, кварц, кварц, кварц, кварц. Клад, клад, клад, клад, клад. Центр Земли дойдешь. Есть, конечно, здесь кварцевые жилы И рядышком, но метров триста точно есть. Ладно, выключу пока контуры тут. Ну, конечно, вот в этом вот в одном месте хрустит. Ну, кварц там. Ну да. да, ясно, конечно, что здесь жилка кварцевая. Вот она, глубже копать так. Можно подсечь, только кварц не тот. Сейчас вымоем. Рень какая-то. да не тот. Ой, ну, какая-то я шмой тут. Нет, там только ешь, мы нормально это. Хм. Не знаю, что это такое. Порода какая-то. Яшма, вот она, черемуха. Нет, это не родная яшма. Это когда под кусты, видимо, подкладывал навоз вместе с ним откуда-то приехала тут точно с глинки был мила машина вот так вот бывает чем глубже там, тем интересней и это тоже наверное порода не отсюда